Всем привет! Еще недавно певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, находилась между жизнью и смертью. Артистка боролась с коронавирусной инфекцией, сильно поразившей ее легкие. Специалисты ставили под сомнение ее дальнейшую сонную карьеру. Однако певица сумела выздороветь. Сегодня Максим веселится на дне рождения у младшей дочери Марии. Максимова опубликовала серию трогательных снимков, на которых запечатлена рядом с дочерью на фоне ярких декораций. У нас отгремело яркое и важное событие – семилетие нашей любимой дочки Машеньки. В этом году наш выбор пал на программу по мотивам нового мультфильма «My Little – «Новое поколение». Аниматоры, программа и красивая фотозона, а в конце вечеринки всех ждала уникальная неоновая бумажная дискотека. Раскрыла певица подробности праздника. Кроме того, на торжестве был настоящий пони. По словам артистки, животное находилось под присмотром профессионалов и чувствовал себя комфортно среди детей. Многие заметили, что похорошела Максим. После больницы она стала выглядеть еще моложе и свежее. Кроме того, они поздравили Машу с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья и доброты и много любви, написали фанаты. Напомним, звезда воспитывая двух дочерей Александру Максим родила в 2009 году в отношениях со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, с которым рассталась через три года совместной жизни. Младшую дочь Марию певица родила в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым, но и этот союз распался. Им удалось сохранить хорошие отношения и сейчас мужчина принимает активное участие в воспитании дочери.